Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ирина. Я хочу вас познакомить с эксклюзивным ультразвуковым массажером. Он был специально изготовлен по заказу компании Vivasan, Создан для повышения эффективности косметической линии. Это ваш персональный салон красоты. Очень мобильный и простой в использовании. Почему именно ультразвук? Именно ультразвук обладает способностью усиливать проникновение активных веществ любого косметического средства. Массажер сочетает в себе четыре различные функции. Первый режим – это ионная чистка. Можно применять ежедневно, утром и вечером, от трех до 5 минут. Идет глубокая чистка пор лица. Удаляются микроскопические загрязнения кожи, невидимые глазу. Применяется при использовании ватного диска и, что очень важно, на очищенную кожу лица. Можно использовать гель и тоник серии Viva Beauty. В итоге кожа будет прекрасно подготовлена к проникновению активных ингредиентов какого-либо косметического средства. Второй режим – это ультразвук. Активизирует кровеносную и лимфатическую систему, устраняет отеки лица, дает лифтинг-эффект, улучшает тонус кожи. И именно в этом режиме можно использовать лечебно-профилактические средства, такие как крем-тимьян, гель-ПЦ-28 и другие. Третий режим – это режим электромиостимуляции. Омоложение лица без хирургического вмешательства. Пассивная гимнастика для лица. Проработка глубоких мышц для получения более упругой и потянутой кожи лица. Уходит уставший вид, мешки под глазами. При систематическом использовании уходит нависшая века. И еще этот режим также очень хорошо подходит для лечения акне. Четвертый режим – это тепловой режим для идеального расслабления мышц лица кожи после напряженного трудового дня. Итак, ультразвуковой массажер – это косметический салон на дому. Когда закончится самоизоляция, массажер можно использовать в поездках. Я с удовольствием пользуюсь этим массажером и очень довольна результатом. Старайтесь использовать его ежедневно. И Я вам всем желаю положительных результатов. Пишите в комментариях, чего вы достигли с ультразвуковым массажером.